Я обратил внимание на то, как много эмоций в нашей жизни. И задался вопросом, а это нужно? Насколько эмоции полезны? Ну, как минимум, регулярно, постоянно. И знаете, хочу предложить вам попробовать стать безразличным. Ненадолго, но хотя бы на день. Попробуйте проявить абсолютное безразличие ко всему, что вас окружает к вашим проблемам, к вашим невзгодам, к вашим врагам, к вашим друзьям, к вашим близким. Если вы боитесь, что это кому-то навредит и кого-то оскорбит, быть может, обидит, ну, таких людей можете в этот день попытаться избежать, дабы не портить чистоту эксперимента. Но я думаю, вы слишком переоцениваете свои чувства и не понимаете, сколь важным может быть уметь Порой проявлять безразличие по отношению к людям и к ситуациям, которые вас окружают и с которыми вы сталкиваетесь. Попытайтесь, попробуйте, проведите подобного рода эксперимент. Я думаю, вы удивитесь тому, насколько это порой полезно. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Эти гадкие лягушки. Всего доброго.